Шалом! С вами Виктория Рас и в этом видео вы узнаете о цветах на английском, но не просто, а о словосочетаниях. Смотрите это видео до конца. Итак, цвета. Какие основные цвета у нас? Красный – адом, розовый – ворон. Синий – кахоль, зеленый – яблок. Желтый – сагов. В этом видео вы дальше посмотрите все эти цвета, но не просто, а в словосочетаниях. Потому что у каждого цвета, вот допустим, возьмем красный, адом. Красная будет адума, красный е будет адумим в мужском роде или адумот в женском. И для того, чтобы запомнить все эти формы, как раз я подобрала для вас разные словосочетание. Смотрите и слушайте. Эфруах цаховы. Желтый цыпленок. Грина цегуба желтый сыр. Лимоним-цегубим желтые лимоны. Наалаем цегубот желтые ботинки. Тапуах ярок зеленое яблоко. Цвардеа ярука зеленая лягушка. Алим яруким зеленые листья. Махбарот ярукот зеленые тетради. Каду Адом красный мяч. Симла Адума красное платье. Вгадим Адумим, красные розы. Агваниот Адумот, красные помидоры. Баллон котом, оранжевый шарик. Купсак тума оранжевая коробка. к ктумим оранжевые апельсины. НЕКУДОТ КТУМОТ Оранжевые точки ИПАРОН КАХОЛЬ Синий карандаш МИЗВАДА КХУЛА Синий чемодан ШАМАЕМ КХУЛИМ Синее небо ЭЙНАЕМ КХУЛОТ Синие глаза ОТО САГОЛЬ Фиолетовая машина ТМУНА Фиолетовая картина Шизефим с фиолетовые сливы, ноцот с гулот, фиолетовые перья. Благодарю вас за просмотр этого видео. Я надеюсь, что вам было интересно и вы выучили новые слова. Если вам понравилось, напишите мне об этом в комментариях. Может быть, у вас есть вопрос про какой-то необычный цвет. А также нажимайте на колокольчик, чтобы узнавать о новых видео Иврики в, в первую очередь. И посмотрите, что есть внизу. Внизу для вас я приготовила много бесплатных материалов, вот в инфобоксе нажмите и посмотрите, там много ссылочек, вы можете посмотреть, почитать, пощелкать и поставь лайк. Подписывайтесь на канал Иврика, чтобы не пропустить новые видео и учите иврит вместе с нами. Пока! Пока! Пока. Bye -bye.